Напротив Одесского вокзала бездействует фонтан. «Скажите, – спрашивает приезжий москвич у Одессита, – этот фонтан когда-нибудь бил?» «Что за вопрос? Он бил, есть yes, и будет бить!» «Вы мне извините, я к вам присматриваюсь и не могу не спросить. Вы случайно не сын старика Швенебовича с седьмого фонтана? Случайно?» «Да, я его сын. Но что случайно, я слышу впервые». «Одесса. Женская консультация. «Извините, – спрашивает молодая мать, – Розу Марковну, даму в 120 килограмм чистого веса. Чем вы кормите ребенка? как «Как чем?» «Бюстом?» «Товарищ техник-смотритель, я вам уже три раза писал. У меня в квартире на Малой Ирнаутской 13 потолок протекает». «А я вам уже третий раз объясняю, это потому, что идет дождь. Неужели непонятно?»